Суд над любовью Божией. Глава 2. Библейский взгляд на Бога. Бог сотворил человека с врожденным желанием к поклонению. Вы можете обойти всю землю, и даже в самом отдаленном племени, где-нибудь в Африке, вы обнаружите стремление человека к поклонению. Это есть нечто, что заполняет пустоту в жизни человека. Кто-то в этом стремлении поклоняться, делает себе богов из дерева и камня. Другие придумывают таинственных богов в своем воображении. Каждая религия основана на каких-то представлениях о ложных богах, а некоторые религии основаны даже на ложных представлениях об истинном боге. Для тех, кто желает поклоняться, несомненно одно, то, что вся их жизнь и характер формируется по образу той личности, которую они воспринимают как их Бога. Смотрите 2 Коринфянам 3, 18. Люди, которые поклоняются суровому и жестокому Богу, по большей части сами становятся суровыми и жестокими. Таким образом, личностное восприятие и понимание Бога влияет на то, каким станет человек, хорошим или нет, и это окончательно определит, будет ли этот человек жить вечно или его жизнь завершится в озере огненном. Огромное и наиболее важное различие между христианством и язычеством заключается в Боге, которому они поклоняются. Для каждого, кто хочет быть христианином, необходимо в первую очередь начинать с того, чтобы иметь правильное представление об истинном Боге. Многие думают, что все христиане имеют одинаковые представления о Боге. Однако поразительно, что среди христиан существует много различных представлений об одном и том же Боге, и эти различные представления самым драматическим образом различаются между собой. Но как мы можем узнать, которое из этих представлений правильное? Друзья мои, мы должны быть бесконечно благодарны Богу за то, что Он не оставил нас в догадках в таком важном вопросе, как этот. Он дал нам свое слово, чтобы мы могли изучать его и определять, что естественно. Поэтому мы обратимся к Библии, чтобы выяснить для себя, что Бог говорит о самом себе. В четвертой главе Иоанна мы читаем о разговоре Иисуса с женщиной-самарянкой у колодца Иакова. В этой беседе Иисус делает заявление, которое мы должны рассмотреть. Вы не знаете, чему кланяетесь. Иоанна 4, 22 Можно себе представить, в каком шоке была женщина, услышав эти слова. Вы знаете, что самаряне не были язычниками. Они заявляли, что поклоняются тому же Богу, что и иудеи. Но Иисус сказал этой женщине, что она не знает, кому поклоняется. Апостол Павел сделал подобное заявление в Ариапаге, когда сказал. Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано, неведомому Богу. Всего то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам. Деяние 17.23 Поздравил ли Павел членов Ариапага с верным поклонением неведомому Богу? Сделал ли Иисус комплимент женщине у колодца за поклонение тому, кого она не знает? Конечно, нет. Такой вид поклонения является бесполезным и не одобряется Богом. Бог говорит через Иеремию. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатым богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня. Что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия 9, 23. 24. Бог желает, чтобы мы любили Его и поклонялись Ему по причине нашего знания того, кем Он является. Он желает, чтобы мы понимали, кто Он есть и каков Его характер, и таким образом, поклоняясь Ему, чтобы мы знали, кому мы поклоняемся. Когда мы поклоняемся тому, чего не знаем или не понимаем, то уже не являемся истинными поклонниками истинного Бога. Их поклонение было обращено к кому-то, но определенно, оно не было направлено к Богу Неба. Библия говорит нам, что когда мы поклоняемся ложным богам или идолам, то в действительности мы поклоняемся сатане. Апостол Павел говорит. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами.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 Мы ясно видим, как Библия учит, что если мы поклоняемся идолам или богам, которых не знаем, то мы поклоняемся бесам. Друзья, это серьезно. Нам нужно иметь уверенность, что мы знаем, кому поклоняемся, потому что если мы в этом ошибаемся, то становимся поклонниками сатаны и идем в погибель. Сатана трудится в этом мире, чтобы обмануть человечество, направив его к поклонению ложному Богу. Он старается скрыть от нас истинный образ Бога Небес и его любовь к нам. Если мы поклоняемся Богу, которого не знаем, и даже если он внешне не похож на идола, то мы можем быть только истинными поклонниками сатаны, какими были служители Ваала. Бог Библии Давайте откроем наши Библии и посмотрим, что в действительности она говорит о Боге. В Исайе шесть Бог сказал «Кроме меня нет Бога», и в стихе 8 он продолжил «Есть ли Бог кроме меня? Нет другой твердыни, никакой не знаю». Этим языком очень точно выражено, что говорящий один. Все местоимения находятся в единственном числе и показывают, что говорит только одна личность. Кто является этой личностью? Павел проясняет это в его первом письме к Коринфянам. Он говорит. Мы знаем, что нет иного Бога, кроме единого. 1 Коринфянам 8, 4 Примечание редактора, слово «единого» в греческом оригинале имеет значение «единственного», то есть «одного-одного-единственного». Чтобы объяснить еще полнее, кого он имеет в виду как единственного Бога, Павел продолжает. Но у нас один Бог-Отец и один Господь Иисус Христос. Там же стих 6. Павел понимал, что единственным Богом Библии является Отец и больше никто. У Иисуса было такое же понимание, когда Он сказал «Слушай, Израиль!» «Господь Бог наш есть Господь Единый», примечание редактора, по греческому оригиналу «Единственный». Марка 12, 29. Книжник отвечал ему «Хорошо, учитель!» Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его. Марка 12:32 Кто был тот один Бог, которого имел в виду книжник? Имел ли он в виду Иисуса, как единственного Бога? Конечно, нет. Он имел в виду Отца, и Иисус знал это. В другой раз, когда Иисус разговаривал с книжниками и фарисеями, Он сказал. Если я сам себя славлю, то слава моя ничто, меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Иоанна 8, 54. Иисус знал, что когда книжники и фарисеи говорят «Бог», они имеют в виду Его Отца. Когда книжник сказал «Один есть Бог и нет иного, кроме Его», Иисус знал, что Он говорит о Его Отце. Разве Иисус поправил книжника, сказав, «Ты ошибаешься, я есть истинный Бог Библии?» Нет. Наоборот, Иисус похвалил его за хороший ответ, сказав, «Недалеко ты от Царствия Божия». Марка 12, четыре. Иисус знал, что этот человек прав, что есть только один Бог, Отец, и нет других богов, кроме Него. Отец назван единым истинным Богом Иоанна 17:3. Богом Всевышним Марка 5:7, единым сильным Царем царствующих, единственным верховным правителем Первое послание к Тимофею 6:15, одним Богом и Отцом всех, который над всеми Ефесянам 4:6. Также сказано несколько раз, что нет другого Бога, кроме него Марка 12:32. Смотрите также Исайя 44,6, 1 Коринфянам 8,4 и другие. В Библии очень ясно показано, что единый Бог Библии — это Отец, 1 Коринфянам 8,6. В Библии Отец провозглашает, что Он есть единственный Бог, и нет других богов, кроме Него. Иисус учил этой же истине, однако, в Новом Завете мы находим, что Христос тоже назван Богом, Евреям 1.8. Как это может быть? В Библии слово «бог» имеет несколько различных значений. В очень ограниченном значении названы богами люди. Как греческое слово «теос», так и еврейское «элохим», которое чаще всего переводится как «бог», используется и по отношению к человеку. Смотрите Исход 7, 1, Псалом 81, 6, Иоанна тридцать четыре. И если слово «бог» используется в этом значении, то мы имеем сотни и тысячи богов. В менее ограниченном значении «богами» названы ангелы. Давид говорит о человеке, «немного ты умалил его пред ангелами» Элохим, Псалом восемь шесть. Слово «ангелы» в этом стихе переведено с еврейского «элохим» — «боги». Слово «элохим» использовано здесь для указания, что этот тип существ стоит на более высоком уровне, чем человек. И хотя «элохим» применяется здесь в ограниченном значении, все равно при таком понимании мы имеем много богов. В отношении Христа слово теос — «бог», использовано в наименее ограниченном значении и обозначает то, что его природа, как божественного существа того же уровня, что и природа Отца, такая, которая не обладает никакое другое существо во вселенной. Библия говорит, что Христос является образом Божьим. Филиппийцам 2:6 и тем не менее, когда слово Бог используется в отношении Христа, оно используется в ограниченном значении, потому что Сам Христос имеет над собой Бога, который является Главой Христа, который над всеми и более, чем Христос. 1 Коринфянам 11:3, Ефесянам 4:6, Иоанна 14:28, Откровение 3:12. Когда слово Бог использовано в его абсолютном значении, то мы имеем только одну личность, которой это можно применить, и это есть единственный Бог, Отец. Иисус говорит, что Его Отец является единым истинным Богом, Иоанна 17:3. И Павел говорит: нет иного Бога, кроме Единого, у нас один Бог, Отец. Первое Коринфянам 8, 4, 6. Слово «Бог» в Новом Завете использовано 1354 раза, и более чем в 99% случаев оно относится исключительно к Отцу, в то время как Его Сыну оно применяется только 4 раза. Иоанна 1, 1, Иоанна 20, 28, Евреям 1, 8, Первое Послание к Тимофею 3, 16. Итак, мы выяснили, что есть много богов. Когда слово Бог использовано в ограниченном значении, и оно может включать людей и ангелов. Примечание редактора и даже сатану, Бога века сего, 2 Коринфянам 4.4. Когда слово «Бог» использовано как прилагательное, чтобы показать божественность слова Божьего, смотрите последнюю часть стиха Иоанна 1:1. «Тогда мы имеем два божественных существа, Отца и Его единородного Сына Иисуса Христа. Сын Божий по природе своей божественен, потому что Его Отец божественен. Это точно так же, как Я человек, потому что Мои родители люди». Когда слово «Бог» использовано в его абсолютном значении, то оно обозначает Бога Всевышнего, Верховного Правителя Вселенной или Единого Истинного Бога, которым является только один Отец, кроме которого нет Бога. Любовь Бога Мы должны знать Личность Бога не только в связи с поклонением Ему в Духе и в Истине Иоанна 4, 24,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 Когда Иисус говорит, что Бог так возлюбил мир, Он хочет этим сказать, что Бог так сильно нас любит, что для того, чтобы показать свою любовь к нам, Он отдал самое драгоценное, что у Него было, своего единородного Сына. Если бы Бог так возлюбил мир, что отдал бы козла или овна, вы и я могли бы серьезно сомневаться в любви Бога к нам, потому что козел явился бы ничтожным даром от Бога, учитывая все то совершенное, что было Богом сотворено. Если бы Бог так возлюбил мир, что отдал бы человека, чтобы вы подумали тогда? Да, это несколько лучше, чем козел, но все же это небольшой дар, потому что человек тоже сотворен. А если бы Бог, возлюбив мир, отдал ангела? Этот дар был бы большим, чем человек, но это все еще было бы слишком далеко, чтобы показать, как сильно любит нас Бог. Вы видите, что наше понимание любви Божьей зависит от ценности дара, который Бог отдал за нас. Чем больше ценность отданного им дара, тем более великой предстает любовь Бога перед нами. Бог отдал за нас своего единородного сына у него есть и другие сыновья, но единородный только один. Мы можем быть сынами Бога через усыновление римлянам 8,14, ангелы являются сыновьями Бога через сотворение Иова 1,6,2,1, но Иисус Христос является единородным, то есть единственным рожденным сыном Бога. То обстоятельство, что Христос был рожден, Говорит о том, что между ним и Богом существует особое взаимоотношение, и ставит Христа в совершенно особое положение по отношению ко всем остальным во Вселенной, и через это мы узнаем, как Бог любит нас. Бог знает из собственного опыта, что может быть для человека самым дорогим. Он знает, что для человека нет ничего дороже, чем его любимый ребенок. Именно поэтому, когда Бог испытывал любовь и верность Авраама, Он сказал ему принести его возлюбленного сына Исаака в жертву. Готовность Авраама повиноваться повелению Бога доказала, что Он любит Бога всем своим сердцем. Это доказало, что Он был готов отдать для Бога все самое дорогое, что имел. То же самое верно и в отношении Бога. Когда он отдал своего единородного сына, это доказало его готовность отдать самое дорогое для него, перенести любую боль и страдания, только бы спасти тех, кого Он любит. Это то, что имел в виду Павел, когда сказал: Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Ремлянам 8:32 Бог воистину любит нас, однако эту любовь мы сможем оценить только через осознание того, что стоило Богу отдать своего единородного Сына. Понимание любви Божьей, явленной в дары Его Сына, является для нас жизненно важным, ибо это есть для нас ключ к победе над миром. Иоанн пишет, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. 1 Иоанна 5:5. Вера в то, что Иисус есть рожденный Сын Божий, делает нас способными победить мир, умножает наше познание любви Бога, и делает нас способными любить Его всем нашим сердцем в ответ на Его любовь. Иоанн сказал об этом так. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 1 Иоанна 4:19. Единородный Сын Бога Что имеет в виду Иисус, когда говорит, что Он был рожден? Иисус, говоря о Себе, сказал «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов». Тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, притча 8, 24, 25, 30. От редактора в притче 8 об Иисусе Христе говорится как о премудрости, стихи 1 и 12. Апостол Павел также называет Христа премудростью Божьей, говоря, Христа, Божию силу и Божию премудрость. 1 Коринфянам 1, 24 Далее следует текст автора. Согласно Библии, Иисус Христос был рожден перед тем, как что-либо было сотворено задолго до того, как Бог послал его в мир, смотрите Евреям 1, 1, 9, Колоссянам 1, 15, Иоанна 3, 16, 18, 1 Иоанна 4, 9. Как Он был рожден, нам не дано знать, но Бог желает, чтобы мы осознали, что между Ним и Его Сыном существуют близкие, родственные отношения Отца и Сына, что это не разыгрывание ролей по сценарию. Мои друзья, Бог действительно имеет в виду то, что Он говорит. Он говорит, что Он отдал Своего Единородного Сына. Если Иисус не был рожденным Сыном Бога до того, как Бог послал Его в мир, тогда кого отдал Отец? Многие искренние христиане верят, что Иисус Христос является абсолютно равным с отцом-компаньоном одного возраста с Ним. Если бы это было правдой, тогда все, что на самом деле отдал Отец, это его друг-компаньон. Если бы это было правдой, тогда тем, кто нас больше всех любит, является Христос, а не Отец, потому что Христос есть Тот, Кто добровольно умер за нас. Это правда, что Иисус нас очень любит, и мы хвалим и благодарим Его за эту любовь. Однако Библия учит, что Бог-Отец невыносимо страдал, когда Его Сын находился под тяжестью наших грехов, сравните Псалом 17, 4, 11, с Матфея 27, 45, 51. От редактора «Давид, страдая из-за смерти своего нечестивого сына, плакал и говорил, «Сын мой Авесолом! Сын мой, сын мой авесалом. А кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авесолом, сын мой, сын мой?» 2 Царство 18, 33. Немногие видят за этими словами те страдания Бога Отца, какие он испытал, когда истязали и убивали его праведного сына. Если бы Бог-Отец не был бессмертен, он пошел бы сам на крест, лишь бы его сын не страдал так. Насколько же тяжелее было отцу отдать сына, чем самому принять смерть ради нас? Из истории Авраама и Исаака становится очевидным, что Авраам, когда он приносил в жертву своего любимого сына, страдал более, чем его сын. Иисус говорит устами Иоанна, смотрите, какую любовь дал вам Отец, чтобы вам называться и быть детьми Божьими. 1 Иоанна 3:1. Мы не можем понять любовь Отца, если мы не знаем, что Он отдал ради нас. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 1 Иоанна 4.9. У Бога был Единородный, Единственный Рожденный, Сын, которого Он добровольно отдал для того, чтобы вы могли быть прощенными и жили вечно. Хвала Богу за эту удивительную любовь! Некоторые люди считают, что Бог находится выше того, чтобы иметь способность к рождению Сына, но Иисус сказал, «Все возможно Богу!» Марка 10, 27 От редактора «Бог, предвидя, в какую трагедию будет вовлечено человечество в результате грехопадения, сотворил человека по своему образу и подобию, которое включало способность родить себе подобного». Ангелы не имеют такой способности, Матфея 22, 30. Бог сотворил человека подобным себе, чтобы человек, имея свое дитя, лучше мог понять любовь и жертву Бога Отца, отдающего на смерть рожденного им сына, единственного своего, и таким образом приблизиться к Богу и полюбить его так, как Бог возлюбил. Далее следует текст автора. Библия говорит о Христе как о Сыне Бога не менее 120 раз. 47 раз это сделано с использованием фразы, "рожденный Богом. Чтобы подтвердить подлинность сыновства Христа, он назван единородным пять раз, первенцем три раза, первородным один раз и как Божье святое дитя дважды в Библии короля Иакова. В четырех стихах сказано, что Он исшел, произошел от Отца. Доказательства по этому вопросу неоспоримо свидетельствуют, что Христос действительно является буквально рожденным Сыном Бога, рожденным до сотворения всего, что существует. Если Бог ожидал, что мы поверим во что-то другое, тогда Он сделал некачественную работу, представляя это в Библии. Тогда бы получилось, что Бог, желая, чтобы мы верили по-другому, специально запутывает нас, делая многочисленные утверждения, показывающие, что Христос является буквально рожденным Сыном Бога, и в то же время не делая ни малейшего намека на то, что мы не должны принимать Его слова в их буквальном значении. Однако, Бог не есть Бог не устройство, но мира. 1 Коринфянам 14, 33. Всякий писатель или оратор знает, что когда используются слова или фразы, которые легко можно истолковать по-другому, необходимо делать пояснения для того, чтобы люди не сделали неверных выводов. Однако во всем Новом Завете, где сказано, что Христос является единородным сыном Бога, Нигде нет никаких поправок или пояснений, что эти слова не должны приниматься в их прямом смысле. Иисус говорит, что Он есть единородный Сын Божий Иоанна 3, 18. Но если бы Его нужно было понимать в другом смысле, то Иисус добавил бы, а если бы не так, я сказал бы вам Иоанна 14, 2. Мы должны размышлять над этим и уразуметь, что Иисус есть Сын Божий. Нам следует также знать, что не все христиане верят, что Иисус является Сыном Бога. Далее мы увидим, что многие, говорящие о себе, что они христиане, на самом деле не верят, что Иисус есть реальный Сын Божий. Смерть Сына Божьего Наше спасение было совершено через смерть Сына Божьего. Мы примирились с Богом смертью Сына Его. Римлянам 5.10 Заметьте, это не была смерть просто человека с его всего лишь человеческой природой, но смерть Божественного Сына Божьего, которое Он искупил нас Богу. Эти несколько слов Павла значат гораздо больше, чем мы можем понять, прочитывая их бегло. Бог любит нас так сильно, что Он послал Своего Единородного Сына в этот мир умереть за несчастных грешников, таких как вы и я. Это больше, чем то клише, в которое превратилась эта фраза для многих. Мысль, содержащаяся в этих словах, открывает огромную жертву, которую Бог совершил ради нас. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Римлянам 8:32 Если Бог согласился отдать на смерть своего собственного Сына ради нас, то это доказывает, даже без тени сомнения, что Он готов отдать за нас все, что имеет, так как для Бога Его Сын дороже всего, что существует во всем мироздании. Только полное осознание того, что произошло на кресте, и ничто другое может растопить наше каменное сердце. Сильнейшие страдания, перенесенные Христом на кресте, описано в следующих стихах. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Псалом 87, 7, Христос перенес такие страдания, каких не испытал никто и не испытает никогда. Многие страдали также или даже больше, если ограничить эти страдания только физической болью. Однако его смерть была намного страшнее из-за того, что его взаимоотношения с отцом были настолько близкими, что потеря этих взаимоотношений причинила ему невыразимые страдания, которые не испытывал никто и никогда. Хотя он и не согрешил, но был искушен поверить, что во имя спасения вас и меня может умереть вечной смертью. Христос принял сознательное решение, что если для того, чтобы мы могли вечно жить с Богом, ему нужно умереть для вечности, он пойдет на это. В любой момент Сын Божий мог возопить к своему Отцу, чтобы Отец освободил его от Его миссии, но решил идти до конца, понимая, что может этим спасти хотя бы немногих. Когда толпа вооруженных людей пришла, чтобы схватить Христа, Петр бросился защищать его, но Христос упрекнул его, говоря, «Думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и Он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов?» Матфея 26, 53. Его решением было не уклоняться от смерти, даже если она станет вечной. Он решил починить свою волю Отцу. И говорил Авва-Очи. Все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. Марка 14, 36. Сын Божий был послушным даже до смерти и смерти крестной, Филиппийцам 2, 8. В конце страдая, он возопил громким голосом: Боже мой, Боже мой! Для чего ты меня оставил? Матфея 27.46. Сын Божий испытывал муки настоящей смерти за наши грехи и грехи всего мира, которые были возложены на него. Смотрите Исаия 53.6 и 1 Иоанна 2.2. Это было не притворство и не игра, все было реально. Некоторые утверждают, что Христос сошел с неба и жил в человеческом теле, но когда наступило время смерти, умерло только человеческое тело, в то время как его божественное существо, пришедшее с неба, оставалось живым. Но в этом случае мы могли бы сказать, что имела место всего лишь человеческая жертва, принесенная для нашего искупления. И не имеет значения, какое возвышенное положение имел Христос до воплощения, не имеет значения, как могуществен и даже вечен Он был. Но если умерла только человеческая природа Христа, то жертва была всего лишь человек. Да это и противоречит здравому смыслу верить, что человеческой жертвы достаточно для искупления человечества. И это противоречит Писанию, будто Христос умер только наполовину. Давайте посмотрим в Библию и убедимся в этом. В первой главе послания к евреям Павел описывает Христа как наиболее возвышенное существо, которое было рождено как выражение образа личности его Отца. Затем во второй главе Павел объясняет необходимость прихода Христа как человека, чтобы он мог освободить нас. В девятом стихе этой главы он объясняет важность прихода Христа, как человека, немного униженного пред ангелами с тем, чтобы он мог умереть. Но не так, как могло умереть человеческое тело, но как мог умереть Божественный сын Божий. Этот стих абсолютно ничего не значил бы, если бы Сын Божий не мог умереть полностью. Тот факт, что Христос умер на кресте, ясно раскрыт в следующих стихах. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени? Филиппицам 2, 5, 9. Эти стихи очень понятны. То же самое существо, которое было образом Божьим в шестом стихе, умерло в восьмом. Иисус очень ясно показал Иоанну, что он был мертв. Иисус сказал, «И живый, и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение 1, 18. В Исайе 53 мы находим следующее. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву у он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его, за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих из за преступников сделался ходатаем. Исайя 53, 10, 12 Как видим из Писания, душа Христа будучи предназначенной в жертву за грех, умерла. Душа Личности — это все ее существо в целом. Душа — это больше, чем одно лишь тело. Иисус говорит, «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в гиенне» Матфея 10, 28. Написано, что душа Христа была в могиле. В день Пятидесятницы Петр сказал. Не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Деяние 2, 31. Слово «ад» в этом стихе переведено с греческого «адес», что во всех случаях означает «могила». Душа Христа покоилась с его телом в могиле. Дух Христа вдохновил Давида написать о смерти Христа. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы. Псалом 87.5 Христос был заперт в могиле и не мог выйти оттуда сам. Библия говорит более 30 раз, что Бог Отец воскресил Христа из мертвых. Павел писал, что он был апостолом избранным не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых 1, 1. Павел также подчеркивал в Ефесянам 1, 19, 20 что безмерное величие, могущество и державная сила Отца были явлены, когда Он воскресил Христа из мертвых. Если же Христос воскресил Себя из мертвых Сам, как верят некоторые, Тогда слова Павла не могут быть истиной. Тогда это не могла быть сила Отца, но сила Христа, которая была явлена им. Христос не воскрешал сам себя из мертвых, или, в противном случае, он не должен был быть мертвым, чтобы это сделать. В таком случае следующие его слова не могут быть правдой. «Я ничего не могу творить сам от себя». Иоанна 5:30 когда Сын Божий спал смертным сном в могиле, Он был в том же состоянии, в каком пребывают и другие мертвые, которые ничего не знают и все помышления которых исчезают. Псалом пять 4 О Христе мы читаем. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Евреям 5:7. Кому молился Иисус с сильным воплем и слезами? Молился ли он себе? Совершенно исключено. Он молился своему отцу, он молился тому единственному, кто мог спасти его от смерти. Это могло бы стать насмешкой над Христом, если бы он взывал к своему отцу, чтобы отец спас его от смерти, в то время как Христос был бессмертен и мог спасти себя сам. Христос умер полностью, друзья, и он полагался на своего Отца, что тот воскресит его. Он говорил. «Очи! В руки твои предаю дух мой!» Луки 23, 46 Этим он показал свою полную зависимость от отца в том, чтобы быть спасенным от вечной смерти, а также желание верить свою вечную жизнь в руки отца. Это была огромная жертва для Бога отдать своего единородного сына за нас. И он сделал это. Если бы был какой-нибудь другой путь спасти человеческий род, то Бог сделал бы это. Павел писал не отвергая благодати Божьей. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Галатам 2, 21. Искупление приходит к нам только через кровь Иисуса Христа. Если искупление может прийти к нам каким-то другим путем, тогда Христос напрасно умер. Святой Дух Библия говорит о многих духах. Есть духи людей, зверей, духи бесовские и другие. Факт в том, что каждое живое существо имеет свой дух. В книге Иова мы читаем. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дают ему разумение. Иова 32.8 Библия говорит, что Дух проявляется, когда человек думает, рассуждает, реагирует на что-то и тому подобное. Давид говорит, когда изнемогал во мне Дух мой. Псалом 141.3. 3. говорит, Духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Исаия 26, 9. Об Иисусе написано. Иисус, тотчас узнав Духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им, «Для чего так помышляете в сердцах ваших?» Марка 2.8. 8 Основываясь на свидетельстве Писания, мы можем сделать вывод, что Духом человека является думающая, понимающая, сознающая, разумная часть человека. Мы знаем, что у человека есть Дух. Но есть ли Дух у Бога? Заметьте, как Павел сравнивает Дух человека с Духом Бога в 1 Коринфянам 2, 11. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. У Бога есть свой Дух, и этот Дух свят, ибо сам Бог свят. Вот почему Дух Божий в Писании часто называется Святым Духом. Слово святой является именем прилагательным во всех случаях, будь то на русском, английском или греческом языках. Святой Дух это не имя, а описание, характеристика Духа Бога. Святой Дух часто упоминается и как Дух Божий или Святой Дух Божий. Ефесянам 4.30 Как мы отметили раньше, единственным богом Библии является Отец. Поэтому Святой Дух Бога ⁇ это Дух Отца. Именно этому учил Иисус, когда Он говорил. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Матфея 10.20. У Луки о том же самом говорится несколько иначе, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Луки 12.12. 12. Когда мы сравниваем эти два стиха, то видим, что выражение Духа Отца вашего» равнозначно выражению «Святой Дух». Посему Святой Дух является Духом Отца. Иисус говорит, что Святой Дух исходит от Отца, Иоанна 15:26. Святой Дух есть Дух Отца, и Отец изливает Свой Дух на нас через Своего Сына Иисуса Христа. Павел выразил это в следующих словах. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Тита 3, 5, 6 в этом акте принятия Духа Христа мы получаем дополнительную милость, так как Христос подобно нам искушен во всем, кроме греха, и как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 4,15, 18 Подтверждение этой истины мы находим в Галатам 4.6. А как вы сыны, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего, вопиющего, Ава очи. Когда мы принимаем дар Святого Духа, мы принимаем Дух Отца и Дух Христа, римлянам 8, 9, 11, но не третье существо или Личность, отдельную от Отца и Его Сына.